Господа бизнесмены, а не надоело ли вам жить с чувством, что у вас все отнимут, а вас закроют? Не надоело ли вам терпеть предательство и обман со стороны партнеров, воровство со стороны сотрудников, срывы сделок, контрактов? И не надоело ли вам платить за все это своим здоровьем и своей жизнью? Для тех, кому по кайфу, просто пролесните это видео. Для тех, кому больше не в мочь, я готова помочь. Записывайтесь ко мне на бесплатную онлайн-консультацию. На консультации мы с вами посмотрим ваши истинные затыки, их причины, посмотрим, кто за ними стоит, и определим алгоритм ваших дальнейших действий. Повторюсь, я готова помочь тем и только тем, кто реально готов изменить текущую ситуацию. Итак, до встречи.